У всех и давайте продолжать вы скажете а если не нашлось нужного пароля в открытых базах как мне действовать дальше тут уже другой подход вход идет программа роутер скан и вы все такие сейчас что почему роутер скан скажу что с этого нужно начинать а уж потом взламывать вай фай и через нее мы тоже будем взламывать вай fi в общем, звезда нашего этого видео, роутер-скан, вбиваем в гугле, официальный сайт stascorp.com, заходим в программы, версия бета от 1.01.2018, качаем, устанавливаем, точнее не устанавливаем, просто качаем архив и распаковываем. Далее, у меня он уже распакован, вот здесь у меня есть. Далее, заходим в роутер -скан. и попадаем в главное меню роутер-скана. Давайте поговорим о функционале данной программы, что она умеет. Она умеет в первую очередь сканировать диапазоны адресов и находить там роутеры, которые ей отвечают. Далее, если роутер найден, то в первую очередь она пробует против этого роутера эксплойты. Если экспло... ни один из сработанных эксплойтов не сработал, дальше она пробует подбирать пароли по файлу, который лежит в ней вот здесь. Ну, собственно, есть три у нас формы аутентификации. Basic, Digest и Form. И словари у меня везде одинаковые. Ну, Basic, например, выглядит вот так вот. админ Empty, Admin, Admin, Password, 123.4. Далее идут... ISP-специфик это как сказать это бэкдоры, которые ставил провайдер в устройствах. Ну, например, вы берете роутер у МТС, будьте уверены, что в этом роутере есть запасной ход не тот логин и пароль который вы оставили а которые когда его перепрошивали сделали специально чтобы техподдержка вы звоните алло здравствуйте у меня что-то интернет не работает там а вы перезагружали роутер да перезагружал оставайтесь на линии я сейчас все проверю Ну, он идет сюда и говорит что админ rt админ 1979 это вот так вот арт-админ 1979 стандартный логин-пароль для роутеров э, ростелеком в общем если у вас вот такой вы обладатель такого фирменного роутера то выкидывайте его нафиг от отгорячал подальше потому что не, это вопрос не если вас взломают а когда вас взломают и благодаря этому э, этому нужно быть э, э, э, за это нужно сказать спасибо производителям, точнее интернет-сервис провайдерам, МТС, Ростелекому, онлайну, Они просто нашпиговали ваши роутеры, если вы ими пользуетесь бэкдорами. Собственно, все эти пароли утекли из сеть, супер админы супер админ. По словарю это все пользует, э, проверяется, проверяются слабые пароли. Например, админ, восьмерки, единицы всякие пасворды 1 1 1 два 3 3, 3, 3 3 в общем здесь на все случаи жизни есть пароли уже в самой программе что-то елочки нету плохо Типа 1 1, 1 1 но ладно скажу вот так вот что еще может робер скан Роутер скан может сканировать диапазоны. Вы скажете, что? Диапазоны? Где их найти? Да я скажу, да все просто. Вы идете на сайт, точнее вы идете в э, Google, говорите, есть такой сайт, чит 4, Min, да и GeoList IP. Ну, вот, заходите туда. И... Да, в Наверное, хорошо Где диапазон Говорите, например Я живу Ну, не знаю В Москве живу но ну, это слишком Большой город Я живу в Иваново Иваново Ну, вот для Иванова вот такой вот пул адресов есть. Я говорю привет, беру, копирую это сюда, скопировал. Иду в роутер скан. Говорю, давай, нажму Edit, все, что есть, удалю. И вставлю Иванова. Нажму ok Нажму старт. Перед этим я вот тут выберу только роутер-скан, detect прокси и use hnap. Остальное это так, фабрикушки, которые нам не особо нужны. В зависимости от вашего интернета и вашего проца, можно сканировать в тысячу тредов, потоков, ну, если у вас, конечно, хороший интернет, либо, например, в 500, либо в 200. От этого зависит только скорость сканирования. Ну, тайм-аут у меня стоит минимальный. Далее, вот здесь порты какие-то есть по дефолту, какие-то дописал я сам. Чтобы найти интересные, вкусные порты, можно их посмотреть на странице статистики на сайте FreeWiFi. Все, больше ничего не нужно. Забил и нажал старт. Ну, пошел. Пошел собирать информацию, ну остановлюсь, чтобы не жестить, так сказать. Но скажу, что вся эта информация. Наверное, по сути, знаете, из открытого доступа. Потому что, например, сеть Айформула 156 216. Ключ пятьдесят семь, сорок восемь, один два три-четыре. Ну, Тплинк 829. Ключ 0015829. И все в этом духе. То есть мы сначала используем эксплойты, потом используем слабые пароли, то что подобрали, вы скажете, то, что подобрали, видимо вот здесь в good result. Вы скажете, тут ну а профит нам какой от всего этого? Я скажу, что если вы потом нажмете Вот так мое меню и по upлоу Free Wi-Fi, то ваша информация уйдет на сервера Free Wi-Fi. После этого будут, будет произведен поиск этих точек на карте. Ну, написано, три новые точки добавлены на карту. Что-то, наверное, Иванова давно никто не сканировал. Я вбиваю интересующий меня регион интересующий город целиком, сканирую его, получаю роутеры и отправляю информацию, например, на Free wi fi После этого э, там все серверами обрабатывается и раскладывается по полочкам на карту э, точек доступа чтобы владельцы могли зайти посмотреть что их роутеры уязвимы и поправить ситуацию вот так вот. мы не используем это в корыстных целях у нас тестирование на проникновение но чтобы знать как нападать чтобы знать как защищаться нужно знать как нападать вот так вот на этом в принципе роутер скан сканирование с помощью роутер скан проводное окончено дальше будет беспроводное сканирование роутер скан